Еще недавно, буквально пару недель назад, нескончаемо долго лел дождь, но внезапно подул северный ветер, принеся с собой холод и снег. Привет, друзья! С вами Юамбрелла, ваш желтый зонтик. Давайте сегодня мы приготовим 4 блюда, которые согревают душу и тело.